О, привет! Привет! Начинаем заседание. Ты уже нашел магазин оружия? О, да. Я сейчас посмотрю, сейчас, где он находится. 700, как нет, не хватит, скорее всего. Бери весь этот Да ящик. вы посмотрите! 9 ящиков просто... Говорить-то надо, говорить-то надо. И после пойти... Так... Заткни уши, блять, либо просто ляумо. Почему вы его пугаете какими-то кулаками? Лучше сразу положил. Всем ждать ограбление Так, все, не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Банкир, открывай проход быстро. Ах, ты, Открыла железо. Ты посмотри. Давай расплати поднадежное. С первый этаж и короче все это побег это побег вам пизда вам пизда это это все побег. да все я сбежал наконец-то свобода не надо пожалуйста не делайте это Ничего. прошу не надо со мной такого. Вам пиздец. На базу, на базу, на базу, на базу, на базу, на базу. На базу, на базу, на всех наплевать. На базу, сказал. Мразь. Да, это тот самый банк, быстрее, бежим к нам на базу, на базу, на базу. Иди. Это проход. Смыла вы. Воссталось не конечно ржака, а баржака. То есть я служил вам несколько лет. А вы думаете, что я буду такой крысы? Вы да. все сюда уже приедут Нет. Живи.